Я думаю, спокойно повторим, сделать это более чем реальным. То есть я вам уже показывал, доказывал. Проблем с этим возникнуть не должно. Играем еще на таком слоте, как фруктовый коктейль, либо же клубника. Ссылка на который находится внизу в описании. Как видите, закинули мы 100 рублей. Немножко пока что подслили. Ставочка наша вообще минимальная. Но все должно определенно стать хорошо. Все должно быть окей. Так, ну-ка. Ого. В принципе, неплохо. Слушайте, 46 рубасов поднимаем с такой-то ставкой. Это, я считаю, весьма неплохо. Уже мы выходим в плюс. Хоть сейчас немножко опять и подслили. Заработок со 100 рублей. Изим. Изим. Будет все очень легко. Правда, опять, сначала, как обычно не задается, мы подсливаем. Нам бы бонуску снимать, и было бы все окей. И было бы прям великолепно. Тогда можно было бы уже ставки повышать. Окей, друзья, 112 рубасов мы забираем, разумеется, забираем. И теперь уже поднимаем ставку до 18. Уже, благо, себе это возводить можем и в случае чего будем и поднимать больше, и в бонуске также больше сорвем, если она все же выпадет. Пока не хочет она появляться вообще совершенно, к сожалению. Ах да, друзья, там же внизу в описании находится еще одна ссылка на мой Телеграм-канал. Создал я его недавно, но там уже содержится разный эксклюзивный контент, халява. Так что, друзья, переходите Подписывайтесь следите, и следите за мной У нас уже баланс переваливает за 300 А начинали мы с сотки, я напоминаю Так, ладно, это мы забираем И, наверное, опять поднимем ставку уже до 27 Ай Видимо, поспешил я немножко с этим Сейчас только быстрее буду все сливать, да? Окей, в принципе, неплохо Еще 50 рублей поднимаем Все так же, разумеется, забираем И прод... Ай-яй, как я сейчас ожидал как же я сейчас ожидал бонуску словить Но не выходит, не выходит Зато, так или иначе, баланс растет Заработок за 100 рублей Все еще, друзья, актуален Все еще актуален Как видите, эксперимент мы наш пока что Успешно повторяем Уже, в принципе, превысили Наш изначальный депозит аж в 3 раза И продолжаем, продолжаем Это делать и ловим, наконец друзья Ловим первую бонуску дебютную, за которую можно сразу Тыкнуть лайк на удачу И наблюдаем, жаль, конечно, я ставку не повысил я чувствовал, что в ближайшее время должна уже выпасть. Ну что ж, наблюдаем. Угу. Пока все пролетает мимо нас. Тут бонус, на самом деле, очень удивительно. От нас не зависит вообще ничего. Тут выпадают три элемента. И нужно, чтобы потом курсор остановился на одном из них, который выпал. И получаем мы вот столько. Умножается наша ставка на вот такую вот сумму, на такой эквивалент. Так что бонус, на самом деле, весьма увлекательно и интересная. Жаль, конечно, что нам ничего абсолютно не залетело. Очень досадно, на самом деле, друзья. Но ничего, мы не отчаиваемся. Мы продолжаем играть. Получаем еще 75 рубасов. Все так же забираем и опять повышаем ставку до 36. На самом деле, рановато было бы такое сделать. Но мы рискнем. И получаем, 4... и получаем за это 2 400. 2 500, охренеть. Лайк, друзья, за такой занос я не ожидал, честно говоря. Разумеется, мы забираем, и вот теперь, и вот теперь можно начинать играть уже по-крупному. Ставим ставку, ставим ставку в 225 даже, и продолжаем, друзья. Я вам говорил, заработок со 100 рублей, это легко, это все еще актуально. Поэтому, друзья, пожалуйста, вот вам гайд, лайфхак, пользуйтесь, а мы вылавливаем вторую бонуску. Интересно, что она нам принесет, надеюсь, побольше, ежели предыдущая. Так, ну что, поехали? Ну, на арбуз мы вряд ли можем рассчитывать, а вот от лимона я не отказался бы. Сразу еще два косаря срубил. Ну, ягодки, да, тоже неплохо. Полкачка имеем. уже. Авокадо, авокадо. А я немножко, друзья, не докрутил, Камон, Чуть-чуть оставалось. Да. Совершенно вторая бонска тоже особо. Результата не показала. Чуть больше, разумеется, принесла, ежели первая, но тем не менее. Хотелось бы еще больше. Ладно, друзья, не отчаемся. Это была не первая бонска. И не последняя будет. Так или иначе, мы к трем косарям уже при. А, уже перевалил у нас баланс за три касика. Угу, это фигня. Это тоже фигня. Поэтому я хочу приумножить. А по итогу его все сливаю Досадно, досадно, ну ладно Продолжаем, продолжаем, продолжаем Как минимум 5 косарей я сегодня должен срубить Это прям Мой минимум, в чем я сегодня уйду И вот Поэтому к нам еще косарь, полтора косаря Косарь 700 даже залетает В принципе неплохо, я доволен Ай, бонский опять не закрутила, Но еще полтора касика Прилетает, и у нас баланс уже переваливает За 5000 Продолжаем, друзья, продолжаем ну, неплохо тоже Вроде как плюс вышли, выходим каждый раз И окей, друзья, третья бонуска. И думаю, наверное, это сегодня станет последняя Пять кустрей свои в принципе, уже получил Заработок со 100 рублей Показал, что все еще актуален вам Так что, результатом я уже доволен угу. касика опять Мы получаем, уже имеем Надеюсь, что еще больше Заберем Да, друзья, прилетает к нам авокадо Еще косарь Теперь у нас уже полтора косаря С одной личбонски. Ну, хотя бы не эксайд Окей, хотя бы не эксайд Угу, еще авокадо И еще косарь Наблюдаем Надеемся И получаем Ну, ягодки Х2, тоже, в принципе, неплохо. 200 мы с этой бонуски уже поднимаем. Окей, друзья, x4, в принципе. Сколько у нас было? 2 авокадо. И 4 ягодки, по-моему, да? Можете поправить в комментариях, если я ошибаюсь, по-моему, да. Это уже пятое. Это, по сути, у нас полтора лимона. Еще 1 авокадо, и мы получим уже суммарно Яблоко. Но, к сожалению, не докрутило. Так или иначе, 4500 мы с нее забираем, поднимаем. И на этом, друзья, я думаю, на сегодня можно заканчивать.